Здравствуйте, это «Тема дня» и я, Юлия Комлякова. Сегодня Красноярск встал в многокилометровую пробку из-за сноса Виадука в районе БКЗ. В утренние часы пробка растянулась на несколько километров. В дорожном коллапсе полицейские винят автовладельцев. Но в свою очередь красноярцы говорят, что новая схема абсолютно неудобна. И сегодня тему пробок в Красноярске мы обсудим с координатором Федерации автовладельцев России в Красноярске Егором Фроловым. Егор, здравствуй. Скажи... Добрый вечер. Ты сегодня стоял в пробке или как-то удалось объехать? Я причем стоял в пробке там, где действительно раньше никто не стоял. Я в часы пик, когда вижу, что шахтеров становится в пробку, я объезжаю по Покровке. Причем по Покровке раньше объезжал, сегодня я там стоял. Ну вот я предлагаю послушать, что сказали полицейские по этому поводу, что вот из-за чего у нас пробки в Красноярске. Uh -huh. Давайте послушаем. Как показала... Сегодняшнее утро автовладельцы города Красноярска были не готовы к изменившейся схеме движения. Возможно, кто-то не знал, не слышал, прослушал. Хотя дорожно-знаковая информация, в том числе по изменившейся схеме движения, установлена прямо на знаках. Поэтому мы рекомендуем автовладельцам быть предельно внимательными. Как правило, они у нас ездят по памяти, а не по дорожным знакам. На данном месте с, пятницы, ну, с ночи с пятницы на субботу работает ежедневно 7 нарядов дорожно-патрульной службы. Егор, ну тебе как вот эта новая схема движения, удобна ли она? Ну, во-первых, она неудобна. Во-вторых, создавая данную схему, не было приглашена общественность. Мы, как Федерация автовладельцев, входим в комиссии по безопасности дорожного движения и в рабочую группу по модернизации и улучшению дорожной инфраструктуры. Но ни на одну из комиссий нас не приглашали, а может быть, их вообще и не было. Причем на сайте администрации города мы видели эту схему. В Вечером в пятницу ее опубликовали, но ни одного ответственного лица там не было написано. То есть, кто придумал эту схему, кто будет нести наказание. Я больше чем уверен, здесь и службам МЧС, и скорой помощи, надо все-таки проверить статистику, сколько скорых помощи не доехало до своих пациентов, сколько людей пострадало и по рабочему моменту, и по здоровью да, из-за того, что город стал в коллапс. Причем сотрудники гибдд просто вынуждены это говорить о том что возможно да, там автовладельцы у нас ездят по обученному маршруту они уже редко когда смотрят на знаки да, они вынуждены это произносить, потому что, ну, действительно, когда э, делают изменения схемы под вечер пятницы, запускают его ночью с пятницы на субботу, причем в субботу у нас не... ну, вот те, кто работают в центре или проезжают в центр, они могут в субботу, воскресенье вообще не приезжать в этот центр города, не знать, как там изменилось движение за их отсутствие, а потом, приехав, встать в пробку, причем э, не зная, как добраться до нужного места, ведь посмотрите ту схему, которую предложили. Давайте посмотрим. Давайте. Давайте. Она у нас сейчас э -э будет выведена на экране. Ту схему, которую предложили, на ней не продуман подъезд к БКЗ, на ней не продуман к 60 лет образованию СССР. А, вот, вот она да. сейчас, мы ее видим. Э -э ну вот, хотелось бы, чтобы сдвинули туда, ближе к БКЗ, потому а, что э в районе БКЗ там вообще невозможно как-то объехать. Если раньше люди э по Карла Маркса, по встречной, да, вот здесь вот видно, что направо... Вот, вот этот съезд видите вот справа сверху в районе э Дубенского. Там запрещен поворот направо, то есть его перекрыли. И сейчас, грубо говоря, проехать под мост и выехать на 60 лет образования СССР просто было невозможно. Перекрыли абсолютно все подъезды к самому нижнему ярусу БКЗ. К КИЦУ невозможно подъехать. То есть КИЦУ можно подъехать на сегодняшний момент только сверху, и то там ну, останавливается-то негде. И я просто не представляю, с чем столкнулись сотрудники и БКЗ и КИЦА. Да, а а наше было предложение, если бы мы хоть каким-то образом присутствовали, или на комиссиях и рабочих группах, во-первых, промоделировать ситуацию, просмотреть все варианты, а не просто э, принимать наспех такие решения, перекрывать весь город. Ну, э, если мы берем конец Карла Маркса, это перекрытие всего города, мы же с вами видим, перекрыли вроде выезд из, из центра города, а встал въезд в центр города. Я даже не представляю, что сейчас уже начинает твориться в центре города, потому что э, для того, чтобы нам выехать сейчас... С улицы Карла Маркса на Ленина мы будем выезжать по одностороннему движению, плюс нам надо будет выехать и, ну, грубо говоря, по главной перекрыть движение улицы Ленина. Ну, здесь можно рассуждать о том, что вообще не продумано, неизвестно, кто отвечает. Единственное, что, скорее всего, у нас единственный специалист управления дорог Юрий Шелепанов, который у нас устанавливает знаки. И занимается регулировкой светофоров. Скорее всего, на его плечах лежит. Но, к сожалению, сейчас это неизвестно со своей стороны. А Мы со своей стороны на сегодняшний момент написали официальный запрос, для того, чтобы нам ответили, кто будет отвечать по закону за э, те неудобства, с которыми столкнулись, возможно. Даже кто... по закону, что это значит? Э, ну, смотрите, если скорая помощь не, не уложилась со своими нормативами, кого в этом винить? Она же могла успеть а могла не успеть. Вот мы хотим выяснить, сколько э, на сегодняшний момент с утра пострадало людей из-за того, что скоро не успела вовремя доехать. То есть вы хотите привлечь к ответственности чиновников, да. правильно я понимаю? Совершенно верно. Для да, того, чтобы смысла? на будущее знали, что общественное мнение, оно важно. Во-вторых, э, любые вопросы надо решать совместно, прорабатывать схемы, моделировать их, как мы делали с э, объездом речки Кача, вот. да? Егор, а скажите, а вы не считаете, что это было сделано специально, потому что очень было много споров, скандалов вокруг вот этого вот Кача, объезда этого Качинского моста. Может быть, просто от вас устали, вы не думаете? Может быть, и устали, но смотрите, до этого никто не, повез, не понес никакой ответственности. Здесь понесут. Кача, вот если вернуться к Каче, то там объезд, он как-то вроде более или менее, мне кажется, удобен, потому что я каждый вечер возвращаюсь домой, uh -huh. я живу на железнодорожниках, я не вижу никаких пробок. Действительно ли она сработала, та схема? Но ну, она отработала, но, к сожалению, все равно сейчас мы прекрасно видим, что многие автовладельцы не хотят там стоять, нашли новые лазейки, как объехать их, из-за чего ситуация разрулилась, потому что нашли новые ходы, как объехать данные заторы. Причем создаются неудобства жителям тех районов, через которые производятся объезды. Да, ситуация более-менее как-то утихомирилась, но все-таки заторовая ситуация там продолжается, причем в районе больнички да, Гусин. Но если мы говорим о сегодняшнем моменте, то, что у нас перекрыли, никакого общественного мнения не было, никакого моделирования. Ну, а с... чем с... такую спешку можно объяснить? А, вот, к сожалению, не знаю. Возможно, опасались за обрушение, да, но у нас есть такие технологии, не перекрывая весь город, да, Можно было, как у нас на МПЗ везли э, реактор, да, когда поднимались мосты с помощью компрессоров, и э, можно было ту стену, да, по которой причине могла обрушиться это правая сторона со стороны КИЦ, ее можно было смело ремонтировать при, при, при поднятом э, пешеходном переходе. У нас, к сожалению, решили его снести на это, потратить деньги, а затем еще восстановить. Плюс, если восстанавливаем, то нам надо его восстанавливать со всеми нормами и требованиями. Это, это, это, это как минимум 100 миллионов еще рублей. Ну а как вы думаете, можно было как-то избежать вот таких вот пробок, не знаю, возможно, какие-то есть лазейки? Все-таки две недели людям еще ездить по этой схеме. Так вот, я и объясняю ситуацию. Можно же было приподнять мост, отремонтировать эту стену, то есть заложить деньги не на снос моста, да, а потом возведение еще свежего, а приподнять мост такими компрессорами, которые использовались на перегон ПЗ, плюс отремонтировать стену на эти деньги, которые потрачены на один снос только, данного авиадука. Плюс еще неизвестно, кто за что понесет ответственность. Вот. И э, можно было избежать это. Да, и движение было бы тоже, потому что на сегодняшний момент там и так одна полоса огорожена, которая позволяет безопасно производить ремонт э, подпорной стены. Ну, получается, у нас город закрытый с той стороны, да, Кач... да. Качинский. Этот, пульпот, да, в районе, в районе Стрелки закрыты, все закрыто. И, да. и получается, как-то все оказались вот в центре, весь да. поток транспорта. Давайте послушаем. Что говорит о закрытии вот этого, этого пешеходного моста в департаменте городского хозяйства и о схеме, потому что уже очень много критики со стороны автолюбителей? Транспортная схема вообще может измениться через час, через два, через день. Поскольку требует объективной оценки специалистов разных уровней, конкретно заявить об этом не могло. Ну вот представитель городского хозяйства говорит и через час, и через два, и через день может поменяться схема. Мне кажется, это не очень нормально, если у нас так рассуждают. Ну, это какое-то издевательство над нами с вами автовладельцами, да, то есть мы хотим сейчас так повернем, хотим мы так повернем. Вы вообще что здесь возмущаетесь, мы здесь решаем за вас все, поэтому сидите и молчите. Вот я вижу только вот такое мнение со стороны департамента городского хозяйства. А к вам они не выходили там с просьбой помочь еще? А, так вот в этом-то и речь, что мне ни, ни, ни общественности не спрашивали, ни предложения, ни каких-то там своих там нововведений по объезду. Никаких-то предложений, как вообще начать этот ремонт. Просто на свое усмотрение. Вам же только что сказали, мы хотим сегодня так, перекроем движение, хотим так. Поэтому сидите и молчите. Ну вот вы, как координатор Федерации автовладельцев России в Красноярске, наверное, знаете какие-то лазейки. Может, сейчас, вот, воспользовавшись эфиром, вы скажете, как там все-таки можно проехать, кроме Каратанова? Ну вот там выходить? же, видите, перекрыли блоками даже объезд на 60 лет образования. То там. есть никак? Не, не стоит На искать. сегодняшний момент, да, только... Действовать тому, что сделано, потому что приняты жесткие меры, поставлены блоки. По-другому никак не проедешь. Еще одна такая сегодня не очень хорошая новость: подорожает полюс ОСАГО угу. у нас на 40 и даже 60%. Ваше отношение к этому? Правильно это неправильно, потому что сами говорят страховщики о том, что это очень даже хорошо, выплаты вырастут. Ну, я вам точно скажу, что Центробанк это обосновывает как вынужденной меры, так как мы входим в Евросоюз, а там в связи с повышением выплаты должен быть процент и подорожание на стоимость ОСАГО. Но действительно у нас рассматривается от 30% и выше. Да, в законодательстве 30%. Но дается возможность увеличить и более. К примеру, такие как Москва и Петербург, возможно, будет подорожание в 100%. И вот на днях 26 числа состоится круглый стол, где встретится наш президент Федерации автовладельцев Сергей Канаев, представители РСА, представители страховых компаний, и мы как общественность будем узнавать чистоту вообще доходной части именно страховых компаний в части ОСАГО, плюс мы будем еще предлагать свои мнения, свое мнение о чистоте доходов, потому что если мы возьмем даже статистику 2013 года, страховые компании получили общую сумму денег 156 миллиардов рублей. То есть И... вы подозреваете, что они просто зарабатывают? Правильно? Я вам Мы хочу рассказать, владеть? почему они э, ну, скрывают. Ну, то есть не почему скрывает, а из-за чего все это происходит, из-за чего мы возмущаемся. Из-за того, что страховые компании вот, заработали в 2013 году 156 миллионов, 50% они потратили, 3% на РСА, и остальные это выплаты. 50% они утаивают, говорят, что это секрет фирмы. А вы прекрасно понимаете, что прибыль с ОСАГО не должна превышать 20%. Секрет фирмы, единственная их защита, но для того, чтобы мы все-таки были удовлетворены в том, что страховые компании действительно нуждаются в повышении тарифов, пусть мы они сделают быть. их открытыми. Угу. Ну, я надеюсь, что все-таки вы добьетесь до истинности, до и все поменяется у нас. Я же напомню, что у нас в студии был координатор Федерации автовладельцев России в Красноярске Егор Фролов. На этом мы прощаемся и надеемся, что прогулок в Красноярске не будет.